Здравствуйте, меня зовут Челконогов Евгений, я являюсь предпринимателем со стажем более 18 лет. За это время я понял очень важную особенность, что сегодня, особенно сегодня, очень сложно привлекать и удерживать своих постоянных клиентов. Для вас мы разработали особое приложение, очень удобное, очень простое в пользовании, которое позволит вам сделать это очень эффективно. Все очень просто, скачайте себе мобильный процессинг и проводите всех своих покупателей через приложение. Что в итоге вы получаете? Лояльных покупателей, систему уведомления и плюс очень большую клиентскую базу дисконной системы International Auto Club, которая насчитывает на сегодняшний день более 500 тысяч человек. Установив мобильный процессинг International Auto Club, вы сможете вывести свой бизнес на совершенно новый уровень и двигаться много со временем. Присоединяйтесь, регистрируйтесь по ссылке прямо под этим видео.